Дорогой Небесный Отец, Галатам 2.9 ты сказал, что я могу быть в тебе, жить в тебе, и ты будешь создавать все чудные деяния через твоих последователей. Я очень хочу жить только с тобой, пожалуйста, помоги сейчас все эти минуты и часы и время, которое будет в слове. Обогастий, пожалуйста, вдохни в это, Святой Дух, и мир Твой, чтобы оно вошло в сердца наши, во всех слушателей. Ибо Ты воскисаешь нас, день, вновь и вновь. Апсалом 37.5 говорит, что я должна передать Тебе дорогу свою, верить в Тебя, дать Твое, твое покровство над мой, надо мной и контроль, а Ты все хорошо устроишь, и я верю в это. Спасибо Тебе. В имени Иисуса Христа. Аминь. У нас сегодня очень такая Святым Духом помазанная тема. Наверное, она всем нам нужна изначально мне самой больше всего. И Бог подарил мне эту тему на мое день рождения, на мой юбилей. Я хочу поблагодарить всех, кто меня поздравляли. И как бы сказать, что не надо волноваться за меня о том, о чем я сама не волнуюсь. Я не считаю свои годы, и мне абсолютно все равно, сколько мне лет. Потому что так, как Бог видит меня, мой путь в жизни начался гораздо позже. Действительно, жизнь началась тогда, когда я была крещена Святым Духом. И это истинная жизнь. И даже заряд, который Бог мне дал, объяснение, что мир, который живет во мне, он родился во мне, и он был создан. Вместе со мной он, ему столько желез, сколько нашей планете. Поэтому Бог создал каждого человека, Он знает, кто родится на эту планету, и Он знает, кто будут записаны в книге жизни. Поэтому эти годы, которые мы, земляне, считаем на этой планете, извините меня, но это совсем не имеет важности. Важность в том, встретились мы ли мы за этот короткий срок, который нам дан пребывать здесь, встретились мы с Иисусом. Нашли ли истинную жизнь, которая начинается с того момента, со встречи с Иисусом и которая длится вечно. Когда у меня спрашивают, сколько мне лет, я говорю, я вечная. Люди не понимают, о чем я говорю. Но я действительно живу с интересом всем Божьим делами и Библии, и я понимаю, что все это изучить невозможно сейчас и здесь. Это будет вечное изучение, вечный опыт во всей вечности, потому что Бога, Иисуса Христа, Святого Духа Отца, это невозможно выучить и невозможно понять нашим маленьким сердцем. Мы рождаемся все в этот мир во гневе, в раздражении, в таком как бы в суждении, кто лучше, кто хуже. И освободиться от этого — это наша задача за короткое наше пребывание здесь. Поэтому сегодняшняя тема, которую Бог мне подарил, маленькое размышление перед, перед теми главами Библии о действительном крещении Святым Духом и наложении рук, мы обсудим и подумаем о том, что значит жизнь во Христе, кто прав? Как мы обсуждаем, кто прав, всегда я прав, да не прав. Мы видим другого через глаза этого мира, неосвященного сердца, но когда Иисус будет это делать в нас, все изменится. Поэтому мы начинаем с Духа Пророчества, что Бог хочет увидеть в нас. Он хочет увидеть в нас, то, что Он создал. Этот замысел, который он изначально для нас подготовил, и это рождение свыше, и это должно в нас родиться. Душа, она может быть, если мы примем туда Иисусу в сердце, она же вечная, она не стареет. И уже не я живу, но живет во мне Христос. О, сколько этот текст Галатам 2.20 поднимал меня когда моя плоть не давала мне возможности для этого. Но Бог всегда поднимал меня и делал мне чудо через все боли, через усталость, через невозможность. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Так же и сегодня, так же и ночью, когда подготовлялась, Боже, помоги, потому что Ты живешь во мне. То, что я не могу – ты сможешь сделать. И спасибо, что ты сможешь это делать через меня, и я опять увижу Твою славу. Верою Павел получил благодать Христа, и эта благодать удовлетворила нужды Его души. Верою Он принял небесный дар и делился им с душами, жаждущими света. Тоже нужно делать и нам. Молитесь о такой вере. Я молюсь о ней каждый день, прошу ее каждый день. Стремитесь к ней, верьте, что Бог даст ее вам. Нет ситуации, которые Бог не мог бы решить. Самое главное, чтобы наше сердце было под его контролем. В нашем мире необходимо совершить грандиозную работу. И когда я думала, что, Боже, ведь я уже 30 лет ее делала, может быть, все, может быть, не время уйти, Бог сказал очень ясно, эта работа длится до конца жизни на этой планете, и она будет дальше идти в Новом Иерусалиме. Это не царство Грез. Перед нами живые реалии, но они только во Христе. Со всех сторон наступают приверженцы сатаны на нас, и мы должны иметь глазную мать, чтобы отличить совет дьявола который иногда отстить нам от совета Бога, который не всегда легкий путь, а как раз наоборот. Будем же сотрудничать с тем, кто трудится для возрождения и возвышения человека, нас. И не будем забывать, что трудящийся для Христа должен пополнять свои силы из источника всякой силы. Если Он этого не сделает, у него сил. Не будет будь ему сколько лет хоть 100 хоть 5 хоть 20 христианам нужна сила мысли твердость духа твердость цели и знания которое дает изучение слова божьего которое мы сегодня и каждую субботу стараемся сделать они не могут позволить себе наполнять свой разум пустяками и это действительно Самое важное. Каждый день они должны обновляться в духовной силе. Все мы должны каждый день обновляться. На каждый день нам дается новая сила. Учитесь у того, кто сказал ⁇ Я кроток и смирен в сердце ⁇ Участь у него вы обретаете покой. Обретаете, обретете. День за днем вы будете пополнять духовный опыт. Как интересно жить так. Причем тут годы. Чем больше опыта, тем интереснее. День за днем вы будете глубже и глубже понимать величие Его спасения и славу единения с Ним. Вы узнаете, как жить христоподобной жизнью и постоянно возрастать, постоянно возрастать, все больше уподобляясь Спасителю. Люди, которые смотрят на свою жизнь здесь, Иногда на уходящие годы не видят будущего, они не видят Спасителя, они видят только уходящее тело, уходящее, стареющее. Но для христианина это совсем не так. Это возрастание во Христе, это обновление, это радость, это смысл жизни. Если мы умрем для себя, если, если мы отчетливо поймем, чем Христос может быть для нас и чем мы можем стать для Него, если мы соединимся друг с другом узами христианского общения. О, какое величие! Бог могущественно явит Себя через нас. Обдумайте эти слова. Это наша возможность, это наша жизнь. Только тогда ее можно назвать жизнью, и только тогда можно нас поздравлять, что мы ее имеем. Тогда мы осветимся истиной. Мы действительно будем избраны Богом. Быть избранным Богом — это суть жизни. И это действительная радость. Мы будем ценить каждый день жизни. Чем больше, тем лучше. Но лучше всего, чтобы уже случилось это, что мы соединены с Иисусом. Потому что увидим в Нем возможность использовать веренные нам дары для благословения других, только других. Нам следует забывать себя, любя других и служа им. Служить другим – это предназначение каждого вновь рожденного крестьянина. Мы можем и не вспомнить добрых дел, да и обычно и они не кажутся нам добрыми, ибо только Иисус нам их дарует которые совершили, мы не должны их помнить и не должны о них как бы гордиться. Но вечность озарить каждое дело, сделанное для спасения душ, каждое слово, сказанное для утешения Божьих детей. И эти дела, совершенные ради Христа, тоже будут источником радости всю вечность. Поэтому я очень благодарна Богу, что Он подарил мне последние тридцать лет. И он разрешает мне дальше работать с ним, жить с ним, мечтать с ним и благодарить его, и через него благословлять других людей. «Я прав-то не прав» — это вопрос неосвященного человека, который не родился свыше, и который человек рождается с этим, что он всегда хочет себя оправдать. Как я его сказала, я не виновата, Адам виноват. Адам сказал, я не виноват, Эва виновата. И так дальше. Как искупленные дети земли, так и... Но что Бог от нас ждет? Я прочитала и сейчас читаю каждый день «Желание веков», чтобы встретиться через эти стихии через это писание с Иисусом каждое утро. Это из счастья с нами Бог. Как искупленные дети земли, так и непадшие жители Других миров будут находить в крестном подвиге Христовом источник мудрости и воспевать его. Так же нам надо делать. Они увидели, что слава, исходящая от лица Иисуса, это слава жертвенной любви. В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви это закон жизни на небе и на земле. Но ведь эта жизнь никогда не кончается. Что любовь, которая не ищет своего, исходит от Бога. Что смиренным и униженным, униженным явлен характер того, кто обитает в неприступном свете. Если мы смиримся перед Богом, наше сердце, наши эмоции, наши нужды, наша, наша душа, она может всегда обитать там, наверху, вместе с Иисусом, Энахом, Моисеем и всеми, которые были воскресены. Иисус был Словом Божиим, откровением, замыслом Божиим. Он молился. Читайте в эту молитву. Она должна осуществляться в нас. «Я открыл имя Твое, и человеколюбивый, и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, и да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Так ли это с нами? Давайте проверим наши сердца. Мне пришлось много говорить с Богом, чтобы установить, кто живет в моем сердце и что оттуда надо очистить. Это откровение дано всей Вселенной. Ангелы желают проникнуть в это откровение. Это таинство Его искупительной любви. Наверное, за всю нашу короткую происхождение и пребывание здесь мы эту, это не поймем до конца. Потому что это будет изучаться в бесконечной череде веков. Это даже таинство для ангелов. Потому нам необходимо смириться перед Богом. Бог дал мне текст Якова 4,10. Это Его помощь, это Его желание для нас. Смиритесь перед Богом, и вознесет вас. Куда вознесет? Туда, наверх, где нет грусти, где радость пребывания с Богом где все то, что внизу, что угнетает нас, теряет смысл. И это совсем не нетрудно. Это необходимая молитва для нас. Каждый знает, что чтобы с кем-то познакомиться или вообще для сохранения отношения надо общаться с этим человеком. Это и есть цель нашей молитвы. Отношения являются основой всей христианской жизни. Отношения с Богом. Поэтому молитва является абсолютно неотвратимой частью нашей жизни. Смиренная молитва. Для нее нет никакой замены или альтернативы. Это было для меня открытие. Не молиться о своих нуждах, со своим «я хочу то, хочу то, отбери крест», а молитва смирения с новым сердцем. Для слепых людей есть альтернатива для чтения Библии, но для молитв... Их не существует ни для кого. Как могут наши отношения с Богом стать значимыми и содержительными? Здесь важна эта истина, которую нам всем надо знать. Это свидетельство для церкви. 5 том, страница 50. «Ничего не является более важным для общения и соединения с Богом, как глубочайшее смирение». Я его перевела с английского. «Без смирения подходить к Богу, подходить к Богу молитве бессмысленно. Эта молитва не будет услышана и отвечена». «Хочется вновь читать историю о фарисейской молитве». Это в Луки 18, 10-13. «Бог открыл мне ее через смирение, совершенно по-новому образу. Я никогда этого там раньше не вычитывала. Для человека, два человека вошли в храм, давайте прочитаем, помолиться, посмотрите, два человека. Ну, два человека – это все христиане, все отходят в храм, приходят к Богу, помолиться, все хотят молиться. Один фарисей, а другой мытарь, у одного одно сердце, у другого другое. Фарисей, став молиться сам в себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот, этот мутарь. То есть я лучше всех. Пощусь два раза в неделю, даю десять, десятую часть всего, что приобретаю. Вот себя чувствовал праведным. Фарисей представил в молитве все свои достойные качества. Это так он думал. Но так ли это, если мы смиримся и на коленях спросим у Бога? В каком смысле он не считал себя таковым? Как другие люди? В каком? Это наружно или внутренне? Нам очень легко быть наружно христианином. Даже 10 заповедей, как был богатый юноша, но каков был ответ Христа ему? Он не готов отдать свое сердце. Все вещи, на которые он указывал, были наружными. Но мытарь от Луки 18:13, как он видел себя? Это смиренное сердце. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милости в камне грешнику». Это молитва осознавшего себя грешником, осознавшего, что он не может вступить перед глаз Божий без покрытия Святым Духом, без покрытия праведности Иисуса Христа через Голгофы. Чем эти две молитвы закончились? Матер пошел домой оправданным, а другой нет. Читаем от Луки 18, 14. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ибо как относится к себе мэтр? Стих 13. «И он был принят и оправдан, потому что он услышал Бога». Когда мы считаем себя «праведными», то есть «самоправедными» в кавычках, тогда мы начинаем разбираться с другими людьми. Мы начинаем их грех видеть, и их проблемы, не видя самих себя. Это результат духовной гордыни. И суть, изложенной в Евангелии от Люки 18:10.14 ситуации мытаря и фарисея. Фарисей смог через свою сильную волю сам изменить и показать свою жизнь наружно корректной и правильной. Многие люди считают, что силой воли они могут и то, и то соблюдать, и они как бы унижают других, говорят, что они слабохарактерные. Это неправда. Чувствительное сердце может показаться слабохарактерным, но оно чувствительное, оно видит себя и других глазами Иисуса. Считая других слабохарактерными и неправильными, мы делаем грех. Нам надо увидеть с Иисусом. Гордый духом всегда обижается на слова, которые не вписываются в его гордое сердце. Они ему неприятны, но любвеобильный друг христианин, который обличается любовью, он спасает на самом деле его. Обида – это рукопись, это как бы ну, дела дьявола, это его инструмент. К сожалению, сердце таковых не изменено. Только те, которые так же, как мытарь, признают свою неспособность самих себя в Божьих глазах оправдать, сделать праведными, смогут прийти к Богу и принять Его личность и благодать. Они получат эти дары и все то, что Бог приготовил для своей церкви, для своей паствы. Только так они будут оправданы. Ибо смиренного сердца Бог не отринет, ибо Он живет в сердцах смиренных. Сайя 57, 15, 18, 19. Когда я грущу, когда мне трудно, когда я не в соответствии с тем, что Бог хочет, я читаю этот стих все вновь и вновь на коленях. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. И я видел пути его, и исцелю его, это обетование, и буду водить его и утешать его, и ситующих его, и исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Как может Господь исцелить гордого? Ему сначала надо увидеть смириться, унижиться, унижиться, прийти к кресту, к трону милости и благодати. Это нечто больше, чем говорить правильные слова. Наши уста говорят «вери это мысль. Вы говорите и приближается к Богу устами вашими, но сердце ваше не обновлено, оно не смиренное. Уста могут выражать наши душ... ну, показать и... и выразить нашу душевную нищету, показать, что на самом деле в нас нет Иисуса. И чего не признает наше сердце, а уста говорят, но сердце не говорит. Говоря Богу о своих духовных затруднениях, в то же время сердце может быть так далеко от Бога, наполнено до отказа своей праведностью и превосходящим других смирением. Высокомерным смирением, высокомерным, мы можем только одним способом получить о себе правильное видение и картину, когда смотрим на Христа. Игнорирование Христа заставляет человека восхвалять свою собственную праведность. Смотрите, как я делаю все праведно. Я ем правильно, я сплю правильно, я фанатически праведен, но только наружно. Это наглядные уроки Христа или Вась, страница 159. На самом деле этот человек гораздо в худшем положении, чем любой алкоголик или тот, который еще имеет возможность покаяться. Если мы действительно тоскуем по общению с Богом, тогда должны смотреть на Него, должны просить Святого Духа помочь нам быть настолько и таким образом смиренными, чтобы делать возможным общение с Ним, с нашим Спасителем, с нашим Богом, с нашим Господом. И это самое важное. Я, когда изучала жизнь первой церкви, церкви, которая действительно была освящена Святым Духом, когда у них все было общее, когда они делились друг с другом, каждым хлебом своим, Почему фарисеи и обдумывали, почему фарисеи и иудеи не могли никого исцелить? И меня очень поразила там мысль, что когда Никодим пошел в квартал, в красный квартал, там, где были легкого поведения женщины, все женщины были с раскрытыми, распущенными волосами. Это было знамение Вседневековой церкви, говорящее о том, кто я. То есть наружность женщины, она о многом говорит. Меня это поразило, я никогда об этом не думала. Что значит следить за собой, что значит создавать с Богом наружность, что значит жить с Ним, тогда и наружность изменится. Я думаю, что, это, что Иисус с нами, это видно. Это как бы разговор Иисуса с нами, это видно, если Иисус в сердце, от слов наших, о подеянии нашего, о том, как мы выглядим, о том, как мы носим себя в этом мире. Несколько цитатов, которые меня тронули и которые мне захотелось сюда присоединить, сюда в конец. И, может быть, Бреза Паскалия, который математик, у него математический ум, и он знает, наверное, что значит каждая маленькая ошибка, как, что значит равновесие, что значит ну, сравнение. Мы должны благодарить тех, которые указывают нам на наши ошибки. Почему Близ Паскаль мог так сказать? Потому что если мы поправим ошибку, мы получим правильное решение. Я правильно говорю? Правильный результат. Поэтому я благодарна всем, которые помогают и Богу, и Святому Духу, и Ангелам разоблачить то, что несогласие во мне с Богом. Этих людей надо благодарить. И обличение, которое Бог разрешает нам, это наше спасение. Поймет не тот, кто много видел, а тот, кто много потерял. Человек, который прожил свои личные кризисы и с Богом стал на ноги, может только понять другого. Простить не тот, кто не обидел, а тот, кто многое прощал. Это Амар Если нам приходится много прощать, наше сердце становится мягким, простительным. Гордый человек не может простить другого. Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит. Флег. Нам нужны страдания для того, чтобы мы вообще увидели Иисуса. Ведь Он страдал за нас. Понимаем ли мы это? Кто не отвечает гневом на гнев, спасает себя и другого. Хотя это и индийская пословица, но она очень библейская. Мы спасаем другого, когда мы сможем. О, как мне это нужно. Остаться в гневе другого спокойными, чтобы показать мощь спасения ситым духом спасения воскресения Того, что мы рождены вновь. Если кто-то судит твой путь, а не судите мой путь. Не давайте, не, не говорите о том, что сами не прожили, ни один человек этот не может сделать. А дажи ему свои ботинки. Я часто говорю, осуждающий меня или сплетнич... сплетничающий обо мне, о моем прошлом. Оденьте мои ботинки. Сходите в них хоть час, и вы выбросите их. Я благодарна Богу за то, что, надев, Он надел мне мои новые ботинки, и я иду и хожу с Ним. Амбаочи, пусть это будет всегда так, и пусть это со всеми с вами случится. И тогда, как у нас была прежняя предыдущая проповедь по Матфею 11, 28, все будет совершенно по-иному. Мы не будем считать года, мы не будем поздравлять людей ни со старостью, ни со молодостью. Это просто, просто не имеет значения. Мы будем поздравлять людей с новым рождением, свыше. С тем, что Иисус Христос может жить в их и в наших сердцах. Аминь.